Всем привет, дорогие друзья, с вами был Ик, и сегодня 23 марта, а это значит, что сегодня у меня день рождения. В смысле у вас не 23 марта? С в смысле? Ладно, ладно, сори, все. И перед началом видео передаю привет Арише, Вове, Тёме. Сегодня 23 марта, мне исполнилось 19 лет! Из названия ролика вы поняли, что сегодня будет, скорее всего, распаковка. И будет распаковка. Дело в том, что Почта России неожиданно для меня сделала мне подарок. И в мой день рождения доставила мне посылку. Причем я за ней даже не ходил, мне принес почтальон. Немножко странно получать такие подарки от Почты России. Если это то, что я думаю, то видео получится просто бомбическим. Вот у нас есть такая посылочка, весьма маленькая. И есть... Этим ножичком Мы аккуратненько раз, раз Раз Ёкарный фонтан из полиэтилена Ребята Это просто это, это реально то, что я ожидал Это реально то, что я думал Да ну нафиг ну, конечно, не все так идеально, но сейчас вы увидите. Парам! Да, это чехол именной с моим логотипом кан. Очень идеально сделано. Блин, ребзя, на самом деле, на самом деле прикольно сделано. Мне даже нравится. Кто бы что ни говорил, о, говняное качество. мне почему-то нравится. И да, в любом случае чехол мне достался бесплатно. Ну как бесплатно? Сам чехол бесплатный, а доставка 1 бакс. И согласитесь, качество за 1 доллар весьма нормально. Вы сейчас спросите, а где ты заказал такой чехол за 1 бакс? И это что-то наподобие AliExpress приложения ЧИРС. Найдете его в Play Market и App Store. Там каждый месяц вы сможете заказать один бесплатный чехол. Ну, за один бакс, конечно. Вот так вот просто можно получить чехол бесплатно. Ну, за один бакс, конечно. Видите, в этот прекрасный день, в свой день рождения, я делаю вам подарок. Сделайте и вы мне. Поделитесь этим видео, расскажите о моем канале, друзьям. Мне будет очень приятно. Это будет самый лучший подарок на день рождения от вас. И конечно же спасибо всем за поздравления, кто меня поздравил из тех, кто меня смотрит. А поздравило вас очень много человек. Ну что ж, на этом все, если вам понравилось это видео, то ставьте ему лайк, также не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. С вами был Бубик, всем пока-пока-пока!